Добрый день, коллеги. Тема сегодняшнего вебинара это защита от удаленного управления с помощью РУТОКена. И как видно по главному слайду, это будет про устройство RUTOKEN CP2.0 Touch. Значит, для тех, кто посмотрит этот вебинар, не сможет посмотреть этот вебинар в онлайне. Мы выкладываем все записи вебинаров на наш YouTube канал. Вот адрес YouTube канала вы можете посмотреть внизу. Там выложены все вебинары по многим разным продуктам, аспектам нашей жизнедеятельности и нашей продукции. Вот, соответственно, и этот вебинар там тоже окажется ну, где-то в течение недели. Так что, если вы захотите поделиться информацией, а если вы захотите показать кому-нибудь другому то, что вы видели сегодня, то, пожалуйста, в течение недели следите за обновлениями. Лучше всего следить за обновлениями, если вы будете подписаны на наш канал. Вот, подписаться на YouTube очень легко. А еще, если вы поставите колокольчик, то, соответственно, вы сможете <coughs> узнавать. Ну, YouTube вас, будет вас уведомлять о выходе новых видео на нашем канале. Ну что ж, ладно, давайте начинать. Защита удовлетворенного управления с помощью RUTOKEN. А конкретно RUTOKEN CP2.0 Touch. Что же это за устройство такое, я вам... Постараюсь сегодня рассказать и даже немножко показать. Значит, сначала немножко о компании «Актив». Если кто-то не знает о нашей компании, то наша компания – это крупнейший российский производитель аппаратных средств, антификации и электронной подписи. А мы – разработчики и поставщики комплексных решений в сфере информационной безопасности. Компания основана в 1994 году. Компания состоит из двух основных частей. Главная, основная часть – это RUTOKEN это продукты и решения в области идентификации электронной подписи. И вторая часть – это GARDANT, это защита, средства защиты и лицензирования программного обеспечения. Многие знают нашу компанию именно по бренду RUTOKEN, но если вдруг вам нужно защищать свое программное обеспечение от копирования, то вы можете посмотреть на наше решение под торговой маркой Гордант. Там есть как аппаратные решения, так и программные решения. Ну, собственно, решения на любой вкус и кошелек, какие угодно. Значит, то устройство, о котором я буду сегодня рассказывать, RUTOKEN-ACP 2.0 Touch, это, можно сказать, потомок основного устройства RUTOKEN-ACP, которое наиболее известно на рынке. И значит, ну, немножко сначала вот об этом предке RUTOKEN-NCP немножечко расскажу, как это все выросло, из чего выросло. RUTOKEN-NCP – это модель, которая полностью разработана и производится в России, российскими разработчиками на российских мощностях. Модель известна на рынке с 2009 года. По настоящее время реализовано уже более миллиона устройств в разных комплектациях, в разных видах на базе РУТОКены и ЦП, и в том числе самого и самого рутокиной ЦП. Рутокиной ЦП в последнее время это стало, ну, скажем так, синонимом полноценного СКЗИ в небольшом корпусе. То есть мы были той компанией, стали той компанией, которая популяризировала вот такой формат в USB корпусе полноценного СКЗИ, который содержит аппаратные алгоритмы как хеширования, так шифрования, так электронной подписи. Все эти алгоритмы работают на борту токена. Соответственно, у root и ЭЦП огромное количество получено было сертификатов стек ФСБ, но на последнюю модель root-токена ЦП 2.0 также есть действующие сертификаты ФСБ и стек. Соответственно, сертификат стек удостоверяет, что в root-токене нет никаких дополнительных, дополнительных функциональностей недокументированной, а сертификат СТЕК гарантирует то, что криптография в устройстве реализована верно и безопасно. Вот, соответственно, ввиду того, что токен криптографический, умеет вычислять электронную подпись, соответственно, у него он поддерживает функциональность неизвлекаемых закрытых ключей. То есть закрытые ключи, сгенерированные внутри токена, никогда не попадают наружу у него, то есть не выходит за его пределы, а электронная подпись считается прямо на борту. Вот. ну и благодаря тому, что устройство грамотно спроектировано и грамотно сделано и ну, реализовано на мощном контроллере, а скорость криптографических операций на нем самая быстрая, ну одна из самых быстрых на рынке. То есть э, это то средство электронной подписи, которое, ну скажем так, подписывает практически мгновенно и нет никакой разницы между тем ну, практически нет никакой разницы по времени, подписываете ли вы на токене или подписываете ли вы в оперативной памяти компьютера, но зато по безопасности разница огромная. Вот. Ну и, как видно по картинке, CP существует, ну и также его подмодели существуют в двух видах. Это полноценный корпус, большой корпус, и микрокорпус, который ну, удобен там, для планшетов, ноутбуков, маленьких ноутбуков и так далее. Уже затронул немножко алгоритмы, Значит, в первом рутокене ЦПЭК, первой модели, с самого начала была аппаратная поддержка алгоритмов криптографических отечественных. Это подпись 2001 года, хеширование 1994 года, шифрование 1989 года, ну и вычисление сессионного ключа тоже 2001 года. На картинке видно, как устроен РУТОКен ЦП внутри. Значит, красным обозначена это карточная операционная система РУТОКен. Это разработка компании Актив полная. И, соответственно, ввиду того, что это отечественная разработка, карточная операционная система находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи. Там вы можете поискать карточную операционную систему, и вы там ее найдете. Внутри РУТОКен устроен. Таким вот образом, что в нем есть три основные компонента внутри карточной операционной системы. Это интерфейс, защищенная память и криптографическое ядро, которое производит вычисление криптографии. Наследником RUTOKEN ЦП стал, стал очень популярная, очень массовая на данный момент модель. Это RUTOKEN cp 20 Она на рынке с 2015 года. Сертификат ФСБ также в декабре 2015 года получен. Это полный аналог RUTOKEN ECP поэтому все его преимущества сохранились и добавились новые, так скажем, фичи, новые возможности. Тот же самый защищенный высокопроизводительный контроллер остался, моментальное быстродействие операций, журнал электронной подписи появился, и появились новые алгоритмы 2012 года. Тут нужно сказать, что алгоритмы 2012 года у нас реализованы в Ротокине ЦП-2.0, как короткие, так и длинные. Ну, то есть как с коротким ключом, так и длинным. Вот на этом слайде видно, что ГОСТри 410 2012 года как с длиной ключа 256, так и длиной ключа 512 бит. Хэширование тоже в двух длинах 256 и 512 бит. И вычисление сессионного ключа также в двух вариантах. Вот, но на картинке видно, что по, в отличие от RUTOKEN и старого, значит, в РУТОКене ЦП 2.0, новом новое криптоядро, которое поддерживает криптографические алгоритмы, а также добавлена функциональность журнала. Журнал – это такое, такое свойство токена, которое позволяет гарантированно определить, что подпись была проведена именно на этом устройстве. Вот. Я про это немножко рассказывал в вебинаре про PINPAD. Там журнал примерно такой же, как и в ротокене CP2.0. И вся эта функциональность она базируется на функциональности журнальных ключей. То есть, есть некоторые. Можно создать на токене ключевую пару которая станет неудаляемой, то есть ее невозможно удалить стандартными методами. И при этом на этой журнальной паре можно подписывать подписи, которые были сделаны на других журнальных парах, на пользовательских журнальных парах. То есть, соответственно, каждая информация будет подписываться дважды, и вторая подпись будет гарантировать то, что подпись была сделана именно на этом устройстве. Потому что там, помимо информации о подписываемом документе, появляются, попадают еще и метаданные о Самому устройству. Вот, если оно серийный номер, какие параметры подписи и так далее. Но про это все подробно в вебинаре про pin его вы тоже можете найти на нашем YouTube-канале. Ну что ж, теперь, собственно, мы плавно перешли к нашему устройству, о котором сегодня говорим: это RUTOKEN CP2.0 Touch. То есть, как вы видите по названию, это тоже эволюция. Эволюция ROTOKEN CP2.0, к которому добавлена дополнительная функциональность. Значит, контроллер. В таче ну, еще более быстрый, чем в итоге NCP 2.0. Количество памяти для ключей и сертификатов также увеличено с 4 килобайт до 128 килобайт. Ну, в общем-то, и самое главное, самое как бы, очевидное, что может быть в устройстве с под названием тач, это значит кнопка. Кнопка это необычная, она выполнена в виде емкостного датчика касания. То есть, это емкостный датчик это такой же. Примерно по типу своей работы, как емкостной экран современных смартфонов. То есть он реагирует на изменение емкости. Вот, если вы прикасаетесь, ну, подносите к нему палец, например, ну, что-то из человеческого тела, то, соответственно, у человеческого тела имеется электропроводность, и он датчик измеряет. Ну, емкость в этой среде и, соответственно, меняет свои параметры. Соответственно, он чувствует, когда вы к нему близко подносите живое человеческое тело. Значит, этот датчик используется как аппаратное подтверждение подписи. То есть, сам RUTOKEN в 200 тач устроен таким образом, что, например, он может подписывать, как все RUTOKEN ЦП подписывает внутри себя на неизвлекаемых ключах. Так вот, Главный принцип работы вот этой кнопки – это том, что когда, то, что когда вы командуете токеном, что ему нужно что-то подписать, он не подписывает это сразу, а ждет, пока вы прикоснетесь к датчику, то есть нажмете на эту кнопку импровизированную. Вот, соответственно, пока, если касание не произойдет, то и подпись не произойдет. Вот, соответственно, для чего это нужно? Ну, тут возвращаемся к изначальному нашему теме вебинара, которая звучит, что это защита от удаленного управления с помощью RUTOKEN. Ну так вот, как же защищает эта кнопка от удаленного управления? Ну, тут, наверное, все знают, что есть некоторые пользователи устройств класса токенов, да, которые используют их для электронной подписи, и, естественно, по правилам пользования да, систем безопасности, а также самих токенов, все знают, а кто не знает, могут прочитать, что рутокен и любой другой токен должен быть подключен к персональному компьютеру, к машине, на которой производится подпись, только в тот момент, когда вы собираетесь что-то на нем подписывать. Если же у вас он у вас просто находится в порту постоянно, то это неправильно, это нарушает правила использования. Но, конечно же, люди бывают всякие, бывают нерадивые, бывают забывчивые, и, соответственно, они токены забывают вынимать из своих компьютеров. И, ну, например, представьте себе ситуацию, что бухгалтер работает в интернет-банке и переводит какие-то платежи. Соответственно, бухгалтер этот забывчивый и, ну, например, компьютер она, он или она обычно она, конечно, да, компьютер она не выключает на ночь, вот и оставляет токен воткнутым в компьютер. Ну ей так удобно, ей лень класть его в сейф там или носить с собой, просто оставляет его в компьютере, вот. Ну и, соответственно, когда никого нету ночью на компьютер заходят какие-нибудь хакеры которые осуществляют удаленное управление, ну, заразили сначала этого бухгалтера вирусами, потом через них открыли удаленный канал с удаленным управлением. И, соответственно, уже теперь токены, так как хакеры, могут этим токеном полностью пользоваться, потому что он же вставлен в компьютер и спокойно могут на нем подписывать, потому что безопасность закрытого ключа, как мы много раз говорили, это ну, полностью в руках пользователя, то есть кто владеет закрытым ключом, тот может подписывать. Соответственно, если бухгалтер оставила токен с электронной подписью подключенным постоянным к постоянному компьютеру, ну, то то же самое, что она бы эту электронную подпись не знаю, распечатала бы на бумажках и разложила бы вокруг офиса на улице. Это примерно та же самая безопасность. Вот. Но, конечно, люди об этом не думают, к сожалению и вряд ли что-то с этим можно сделать такое серьезное, вот. но, по крайней мере, есть метод защиты от такого поведения. Пользователь – это оснащение токенов с кнопкой. То есть, если пользователь электронной подписи подписывает в данный момент, то он может знать, что значит, если я подписываю, значит, я должна прикоснуться к этому токену для того, чтобы он подписал. Если вы сидите за компьютером в данный момент и у вас на виду этот токен, то вам сделать это совершенно несложно. Вы просто находите этот токен и ну, прикасаетесь к нему. А если же, например, вы работаете через удаленный канал, ну, например, или хакеры зашли и пытаются работать вместо вас по удаленному управлению, то прикоснуться к токену вы не можете. Вот, собственно, вот такая вот система защиты. Соответственно, сколько бы хакеры не пытались бы подписывать на таком вставленном в компьютер токен, на них ничего не выйдет, потому что на него никто не нажмет. Соответственно, примотать какую-нибудь, что-нибудь скотчем, да, примотать, например, к этому токену тоже не получится, потому что ну, кнопка устроена таким образом, что она не может быть постоянно в состоянии нажата, да, даже если вы что-то такое с емкостью туда примотаете, все равно нужно его и, и нажимать, и отпускать. Соответственно, кнопка работает как на нажатие, так и на отпускание. И если будет что-то постоянно примотано, то это тоже не сработает. Для того, чтобы обойти вот такую вот систему с кнопкой, Хакерам, как минимум, придется прийти в офис и нажимать пальцем, да, или заставить кого-то нажимать пальцем, или придумать какую-то хитроумную систему, которая бы автоматически нажимала. Но вы понимаете, что это практически невозможно, практически нереально в тех офисах, где ну, есть хоть какая-то система охраны, и система защиты. Вот. Это вот вкратце я рассказал про то, как вообще эта штука защищает от удаленного управления. Вот, ну... И, собственно, переходим уже к главному. Значит, что я еще не сказал, что этот токен, несмотря на свою такую вот необычность, несмотря на то, что он оснащен такой вот необычной кнопкой, он все равно работает с всеми криптопровайдерами которые у нас только есть на рынке, да, вот, например, CryptoPro CSP, VIPNET CSP, Signal.com и другие известные провайдеры, они, не, их не нужно перенастраивать, их не нужно переделывать как-то, не нужно переделывать информационную систему для того, чтобы внедрить в, него, в нее токен с кнопкой. Ничего страшного в этом нет, он просто работает так, как есть. Он работает ну, так, как есть, благодаря тому, что у него есть тонкие настройки, про, которых, про которые я немножко попозже расскажу. Вот. Ну и напоследок скажу, что вот этот токен с кнопкой, он еще и может опционально оснащаться флеш-памятью. Вот. Про флеш-память на рутокенах у нас есть отдельный вебинар, он тоже есть на YouTube-канале нашем, вот. там, соответственно, я рассказываю про то, как устроена флеш-память. То есть у нас в рутокене может быть как флеш-память, так и кнопка одновременно. Может быть кнопка, но не быть флеш памяти. Может быть флеш-память, но не быть кнопки. Соответственно, все может быть опционально. Ну и, собственно, про настройки кнопки. Значит, Благодаря чему со многими программными средствами этот токен с кнопкой хорошо работает. Вот. Но первое, что я могу сказать про настройки кнопки, что они защищены пин-кодом администратора. Администратор может изменять, настройки кнопки, и это хорошо, потому что, в принципе, такой токен наиболее полезен в дистанционном банковском обслуживании, а банки обычно пин-кодом администратора, пин администратора токен владеют, то есть пин-код администратора – это и есть, ну, скажем так, права банка на этот токен. Вот И, соответственно, банк при желании может изменять настройки этой кнопки, но я потом расскажу, зачем. Ну, вот… Самая банальная настройка кнопка это вкл или выкл. Да, то есть кнопку можно включить, можно выключить. Например, если вы выдаете своим пользователям токены, то вы можете, например, по умолчанию поставить пользователю лимит переводов, там, например, до 100 тысяч рублей по токену и до полумиллиона рублей на токене с кнопкой. Так вот, у вас нет необходимости менять ему этот токен в то время, когда вы переключаете ему один тариф на другой. Да? То есть у него был до этого простой тариф, стал тариф премиум, на который можно переводить до полумиллиона, и вы удаленно включаете ему функциональность кнопки в этом токене. Это может быть очень удобно, ну или наоборот, если клиент оказался ненадежным, то вы его наоборот переводите на более простой тариф и кнопку можете ему, например, выключить. Значит, следующая настройка кнопки – это режим удержания. Это очень похоже на обычную кнопку. Если вы, например, нажимаете на дверной звонок, то происходит короткий сигнал. А если вы жмете на дверной звонок долго, то сигнал играет долго, пока вы не отпустите палец. Вот то же самое примерно происходит с этой кнопкой. То есть пока палец держится, то подписи могут проходить. Когда палец будет поднят, то подписи перестанут проходить. А зачем такое нужно? Это нужно для разного программного обеспечения, которое, ну как бы пользователю показывает, что на данный момент происходит одна подпись, а на самом деле может выполнять несколько служебных подписей. Зачем так сделано? Ну тут трудно сказать. Так просто устроено программное обеспечение некоторое. Ну вот, например, если мы говорим про домен для Windows, ну, домен Windows, да, то для входа в этот домен, например на токене происходит несколько подписей подряд. Вот. Так устроена операционная система, так устроен, так устроен протокол Kerberos, что ему нужно несколько подтверждений. Вот. И, соответственно, если, если бы вот такой функциональности не было, то пользователю для входа в домен, например, потребовалось бы три раза последовательно нажать на кнопку. Вот. А если вот мы включаем режим удержания, то пользователь просто нажимает на кнопку, немножечко держит, но ну, в любом случае он же не может нажать, очень коротко, да, что, что на одну миллисекунду там, или 10 миллисекунд. В любом случае пользователь немного, немного палец задерживает над кнопкой, и, соответственно, подписи успевают пройти одна за другой. Ну и, соответственно, тоже для ДБО такой режим может быть полезен, когда в интернет-банке нужно подписать много платежей друг за другом. Да, соответственно, и так, если у вас придет 100 платежек, то вы должны сто раз должны были бы сто раз подряд нажать на кнопку. Конечно, это всех, ну никого бы не порадовало. Вот, поэтому режим вот такой вот удержания подписи может быть довольно полезен. Ну, соответственно, он тоже включается или выключается. А также с этим режимом удержания связано режим долгого нажатия. То есть что это значит? Это значит, что если вы нажали кнопку и отпустили ее, то токен еще какое-то время будет думать, что кнопка нажата. То есть это еще более, скажем так, упрощает, как этот токен работает. То есть не требуется уже долго держать палец на кнопке, если вы видите, что много подписей должно пройти. То есть пользователь достаточно один раз коротко нажать, и после этого токен еще какое-то время будет думать, что кнопка нажата, и несколько подписей, ну, может быть, несколько десятков подписей пройдут за одно нажатие. Вот. Ну, я надеюсь, тут понятно. Если непонятно, потом в вопросах задайте. Значит, интервал вот этого вот, вот долгого нажатия настраивается от 0 до 5000 миллисекунд. То есть, ну, от 0 до 5 секунд. Максимум 5 секунд. Но 5 секунд это очень много. На практике хватает полусекунды, ну, максимум 1 секунды для того, чтобы программное обеспечение, ну, разного программного обеспечения работало. <coughs> вот. Ну и, соответственно, тайм-аут. Это последняя настройка, ну, тайм самая простая настройка. Как мы уже говорили в начале, что если токен никто не трогает, и он пытается ну, привлечь пользователя к себе и говорит, сказать ему, что вот-вот, давай сейчас надо подписывать, а пользователь, ну, собственно, ничего не делает, то чтобы. Компьютер не завис да, вот в этом положении. Естественно, у токена должен быть режим, когда он из, этой, из этого режима ожидания выходит. Вот. И, соответственно, этот режим тоже настраивается. Может быть, он от 5 до 30 секунд. Значит, 30 секунд это довольно долго. То есть за 30 секунд можно, ну, реально поставить такой режим очень забывчивым пользователям, которые могут там, не знаю, долго искать, где же у меня этот токен подключен, что же мне делать с ним, ага, он моргает. Надо на него нажать. Вот. Если у вас токен на виду, то 5 секунд может быть маловато, но 10-15 секунд вполне хватает для того, чтобы успеть сообразить, чтобы успеть достать до токена и нажать на кнопку. Вот. Это все про настройки кнопки. Наверное, больше не нужно. Вот. Соответственно, что с этими настройками все-таки хотел бы вам еще подробнее сказать. Да, вот эти вот настройки, они, конечно, улучшают юзабилити да, токена с кнопкой. То есть, чем больше вы настроите интервалов, да, чем если вы включите режим долгого вот этого нажатия и потом вот включите режим запоминания да, токеном вот этого своего состояния, это, конечно, повышает сильное удобство. Но как и везде в мире, если вы улучшаете удобство, то и безопасность ухудшается. И, соответственно, наоборот, улучшаете безопасность, уменьшается удобство. Ровно то же самое происходит с вот этими настройками кнопки. То есть токен, RUTOKEN CP2.0 Touch можно настроить очень безопасно и так, чтобы ни одна муха не проскочила. Да, но тогда удобство в его использовании будет немножко не очень хорошее. Он иногда потребует несколько раз нажать на себя, там, бум, потребует внимания быстрого и так далее. Или наоборот, этот токен можно настроить максимально удобно но тогда безопасность будет немножко снижена, потому что ну, если вы разрешаете токену проводить несколько операций подписи друг за другом, ну, никто не гарантирует, что в эту очередь не влезет какая-то зловредная операция. Да, конечно, это довольно маловероятное событие, но все же, все же это, конечно, теоретически хотя бы но снижает Безопасность. Поэтому думайте, между настройками вот этой кнопки есть вот грань от безопасности до удобства, и нужно соблюсти некоторый баланс. Но я надеюсь, что всем вам, если вы будете использовать RATOKEN CP2.0 Touch, удастся соблюсти нужный баланс, который нужен именно для вашей системы. Собственно, давайте поговорим про комплектацию моделей CP2.0 Touch или CP2.0 Flash. Как я уже говорил, токены могут быть одновременно и с кнопкой, и с флеш-памятью, могут быть без памяти, и без кнопки, ну, и так далее. Вот. Соответственно, о комплектации. Если мы говорим про самый простой ROTOKEN CP2.0 Touch, который не оборудован памятью, то цена его 2700 рублей. Ну, это розничная цена. Вот. Если вы хотите оснастить его флеш-памятью, то в зависимости от объема флеш-памяти цена будет расти, и, соответственно, она... Повышается примерно плавно, ну, в соответствии с того, сколько флеш-памяти вы хотите в него поставить. Значит, можно добавить к нему РУТОКен Авторан и РУТОКен диск. Значит, что это такое? Нужно посмотреть в вебинаре про RUTOKEN CP флэш. Там я подробно рассказываю, что это за приложение, как они работают и зачем они нужны. Вот. Ну и, соответственно, комплект документации в стэк и комплект документации ФСБ добавляют по 250 рублей к розничной цене токена. Вот. Если вы хотите получить именно сертифицированное устройство с номером и все как полагается. Соответственно, в прайсе на сайте RUTOKEN.ru RUTOKEN, .ru, RuToken CP2.0 вы не найдете. Вот. Потому что устройство пока поставляется только по заказу. Вот. И для того, чтобы получить на тестирование, или, например, чтобы купить несколько устройств или там одно устройство, сколько вам нужно устройства RUTOKEN 20 Touch, вам нужно написать электронное письмо по адресам sales.rutoken.ru или info.sobaka.rutoken.ru. То есть вы через нашу форму заказа ну, такое устройство заказать не сможете, потому что оно отсутствует в прайс-листе и поставляется только по заказу. Поэтому будьте внимательны. Если вы хотите заказать такое устройство с кнопкой, то, пожалуйста, напишите электронное письмо по указанным адресам. Ну и, соответственно, брендирование токена с кнопкой тоже может быть довольно интересным. Ну, я показывал и на других вебинарах, как могут выглядеть токены CP2.0. Вот, но и хотел обратить внимание на то, что саму вот эту вот сенсорную кнопку, имкостной датчик, можно каким-то образом обыгрывать в дизайне токена то есть вы можете ну и желательно конечно чтобы пользователи не путались и знали куда нажимать нужно как-то вот эту кнопку обозначить вот и а, с помощью там разных, разного цвета корпусов и красивой цветной печати на токене это можно сделать очень симпатичным, вот как на моих слайдах здесь если вы хотите почитать более а, больше про цеп 2.0 touch то вот по ссылкам которые я Указал здесь, вы можете пройти, посмотреть, как работает ну, описание продукта. У нас страница продукта цп.0.0 совпадает с ЦП-Flash, ну, потому что это очень похожее устройство, которые могут комбинироваться друг с другом. Как встраивать это устройство через интерфейс PXS11 по, нижней ссылке, ну, по средней ссылке и в нижней ссылке описание журнала, если вот вы хотите более подробно узнать про журнал, про который я рассказывал, вот он тоже здесь находится. Вот. Ну и что ж, значит немножко перед демонстрацией резюмируем значит, то, о чем я говорил о ROTOKEN-NCP2.0.touch. Разработан он в Российской Федерации компании «Актив». С 2017 года мы его представили, в 2017 году, также в феврале, появился сертификат ФСБ на этот токен. Работает он по... Через драйвер CCID, соответственно, работает на всех операционных системах: на Windows, Linux, MacOS, на Windows от XP до десятки, MacOS там последней версии, ну и Linux тоже более-менее последней версии, там 5 летней лет недавности. Соответственно, не требует установки драйверов, потому что во всех этих операционных системах драйверы уже установлены. Вот, ну и, соответственно, как я уже говорил, имеет сертификат. ФСБ на то, что это полноценное средство криптографической защиты информации СКЗИ и полноценное средство ЭП, выполняющее требования 63-го ФСЗ электронной подписи. Вот. Ну и про стоимость я говорил, от 2700 до 4400 рублей в полной комплектации с флеш-памятью. Соответственно, сейчас у нас будет немножко времени на демонстрацию. Так что смотрите одновременно на мой рабочий стол и на камеру. Сейчас я подключу устройство. Сейчас подключите. Угу. Вот, смотрите, у меня сейчас RUTOKEN токен ICP-тач с флеш-памятью поэтому у меня он выглядит как root-токен flash да? Соответственно, где бы я ни посмотрел, у меня выглядит он как root-токен cp flash. Вот. Ну, это из-за того, что в нем есть флэш-память. Вот. Этого не нужно пугаться, все так и должно быть. Вот. Ну, давайте теперь посмотрим, что на нем есть. Значит, я заранее подготовил сертификаты, которые сейчас на этом не есть. Вот. И, соответственно, вы можете сейчас увидеть, какие они. Значит, здесь у меня тестовый сертификат тестового центра CryptoPro и созданный через криптопровайдер CryptoPro CSP. Вот. И сертификат с ключами также от нашего тестового центра сертификации Вот Сейчас мы увидим, как они работают. Ну, давайте начнем с CryptoPro. Откроем браузер Chrome. И я открою пример использования плагина CryptoPro, ну, чтобы через браузер удобнее нам будет. Вот. Соответственно, ну, вот здесь по адресной строке можете понять, откуда это. Если вы не знаете, как до этого дойти, то давайте я вам покажу. На сайте CryptoPro.ru вот Открываем, здесь открываем продукты, и здесь выбираем CryptoPro.it браузер плагин. Здесь мотаем немножко вниз. И вот здесь есть такая кнопочка «Демо страница. Вот на нее нажимаем и переходим вот сюда. Вот такую страничку я открыл. Ну, такая же у меня здесь была. Значит, вот я выбираю свой сертификат «Тест Крипто Про». И эта страница, она предназначена для того, чтобы протестировать ну, то, как она работает. Значит, вот здесь, после того, как я нажму кнопку «Подписать», если все сработает, то вот здесь в этом окошечке появится подпись, электронная подпись. Вот. Собственно, у меня здесь все хорошо, плагин загружен, все установлено. Я нажимаю кнопку «Подписать». Вот. Значит, обращаю внимание, что я выписал сертификат через CryptoPro токен CSP. Это позволяет мне использовать встроенную криптографию токена, то есть ключи выписываются на самом токене, не покидают его никак не покидают его, и, соответственно, используется подпись внутри токена. Сейчас CryptoPro.ru токен CSP имеет версию 3.9. Версии 4.0 нету с новыми гостами, но эта функциональность включена в CryptoPro CSP 5.0. Вот, Но все-таки пока CryptoPro CSP 5.0 не сертифицирован, мы пока показываем на сертифицированных версиях. Вот это CryptoPro.ru токен CSP 3.9. Это сертифицированная версия ФСБ. Я ввожу пин-код от токена. Вот. И смотрите, что теперь происходит. Да? Вы видите, что токен начинает моргать. И я подписываю. Я приложил палец, подписал. Ну и вот смотрите, подпись появилась. Да? Видите? Теперь я перезагружу страницу, чтобы у нас все пропало. Вот Теперь давайте дождемся того, ну, если вдруг меня, например, нет на рабочем месте, а кто-то за меня пытается подписать. Нажимает. Пин-код, например, знает и ввел заранее. вот я, Меня нет на рабочем месте. и Вот токен моргает, моргает, моргает, моргает. Ждет. По-моему, я 15 секунд настроил. Вот, собственно, отморгал свое и сбросил. То есть, ну и криптопровайдер пишет, что не удалось создать подписи за ошибки. Ошибка вот такая-то. Ошибка правильная, она означает, что токен не дождался, пока ему подтвердят. Вот. Ну и на всякий случай для закрепления давайте еще разочек подпишем. Вот я прикладываю, и подпись сформирована. Вот так это работает через криптопровайдер CryptoPro. Вот. Но там у меня еще был, были ключи, выписанные через RUTOKEN плагин. Ну, давайте проверим и их, как они работают. Значит, вот я сейчас прихожу на веб-сайт ra.rutoken.ru Вот он прочитал информацию о моем токене. Вот, и вот... Есть сертификаты. Тут нам виден как сертификат CryptoPro, так и сертификат с ключами а, плагина. Ну, допустим, попробуем подписать на нем. Подпишем текст. Нажимаю кнопку продолжить. Да. Ну, и вот тоже токен начинает моргать, показывает, mm -hmm. что он готов подписывать. Вот я нажал. Он подписался. Еще раз. Можем попробовать. Например, я сейчас не хочу нажимать. Посмотрим, что здесь будет. Ну вот, подождали, подождали. подождали. И, соответственно, площадка нам показывает, что операция отклонена пользователем. Ну, что, собственно, это настоящая правда и есть, да, то есть мы, если мы не подтвердили подпись, значит, мы ее отклонили. Вот так это все работает. Такая вот коротенькая демонстрация сегодня. В принципе, показывать больше нечего, потому что, ну, как видите, все хорошо работает, все правильно, все нормально устроено. Вот, поэтому давайте тогда переключаемся дальше на презентацию. Значит, как вы видели, RUTOKEN CP2.0 Touch – это аппаратный СКЗИ, аппаратный СКЗИ средство криптографической защиты информации и средства электронной подписи с дополнительным фактором защиты от угрозы удаленного управления. Rootoken CP2.0 Touch поддерживает новый алгоритм электронной подписи, то есть это устройство актуально и в 2017 году, и в 2018 году, и в 2019 году, оно будет актуально. Ничего не нужно менять уже, устройство подойдет и для будущего не так уж и далекого. Да? Вот. Ну и поддерживает она электронную подпись не только в короткой версии 256-бит, но и в длинной версии 512-бит, это важно. Ну и, соответственно, RUTOKEN CP2.0 это устройство, идеально подходящее для дистанционно-банковского обслуживания, об этом мы как раз с вами говорили, от каких угроз он защищает. Вот. Ну и возможности гибкой настройки позволяют заточить устройство под любые имеющиеся системы. Вот, как я вам показал, под RuToken плагин и под CryptoPro RuToken CSP, это прекрасно работает и все хорошо работает. Вот, поэтому давайте перейдем к вашим вопросам. Так, Андрей спрашивает, почему до сих пор присутствует название CP, сейчас же EP, у в 63-м законе. Вы правы, Андрей, да, но из-за того, что устройство довольно старое, вот, и Торговая марка довольно давно существует, но мы решили не менять ЭЦП на ЭП. Вот такая вот наша воля. Да, так в общем, Пока решили оставить так. Также Андрей спрашивает, какова глубина журнала. Выходит очень хороший вопрос, Андрей. Я подробно рассказывал про журнал на вебинаре про пин пинпад, и там я тоже говорил про это, глубина журнала одна подпись. То есть, каждая следующая подпись а, стирает предыдущую информацию о предыдущей подписи. Поэтому, если вы хотите получать журналы о всех подписях, то вам после каждой подписи нужно вызывать специальную функцию, которая получает информацию в журнале. Таким образом, вы не пропустите лишних подписей. Вот. Но ну, а контролировать, пропустили ли вы лишнюю подпись или не пропустили, вы можете через а, счетчик подписей. То есть, каждая подпись увеличивает этот счетчик на единицу, и, соответственно, вы можете контролировать, сколько подписей вы действительно отжурналировали, а если вдруг какие-то подписи начинаются не журналироваться, ну, это значит, да, это вполне, как бы, ну, это история про то, что вам уже надо бить тревогу и заводить какой-то инцидент что, скорее всего, на компьютере что-то не так, и кто-то э, пользуется подписью вне вашей информационной системы, хотя вы, наверное, этого не хотели. Так, э, значит, вопрос. Если вставить токен на ноутбук, порт USB, кнопка будет сверху или снизу? Этот маленький вопрос в экономики учтен. Не будет ли кнопка смотреть в стол? Да, конечно, Игорь. Мы постарались так, чтобы кнопка смотрела наружу, но мы, к сожалению но ну, не сможем, наверное, ну, гарантировать, что на всех устройствах будет одинаково, да? потому что, ну по идее, у usb разъем есть правильное положение, но это не запрещает каким-то производителям ну, поставить его в неправильную сторону. Вот. К сожалению, это, ну, мы не можем на них никак повлиять. Вот. Единственное, что я могу ну, на это ответить, более-менее это как-то вас успокоит, тем, что именно нажатие на кнопку, может быть, не нужно очень-то сильно целиться ради, ради того, чтобы нажать. То есть достаточно токен схватить сзади за хвостик, вот, и там уже не неважно, с какой стороны кнопка будет находиться, если вы его схватаете схва двумя пальцами, ну вот так примерно, да, вот так можете его схватить, то кнопка в любом случае гарантированно нажмется. Вот. Поэтому ну, нет большой беды в том, даже если у вас в каком-то случае кнопка окажется снизу. Надеюсь, Игорь, что я на ваш вопрос ответил. Какие видите проблемы с тем, что хэш считается не внутри токена, а на компьютере? Угроза в том, что токену дадут подписать хэш не поддельного документа. Александр, ваш вопрос очень хороший, очень правильный. Проблемы мы в этом видим огромные. Ну, действительно, хэш... Ну, как скажем, должен, по идее, да, по всем канонам безопасности должен считаться на токене, внутри токена. И наши модельки RUTOKEN CP, РУТОН CP2.0, в том числе РУТОКен CP2.0 дач, также и PINPAT. Все они поддерживают такой режим, чтобы и хэш считался на токене, и подпись считалась тоже на токене. При этом значение самого хэша не выходило наружу, то есть не, не могло как-то подмениться. Однако токены, конечно, поддерживают и режимы совместимости, тогда, когда хэш считается снаружи, потом на токене подписывается. Ну, вот, конечно, мы понимаем, что в некоторых случаях это не очень хорошо с точки зрения безопасности, но некоторые информационные системы так вот издревле уже были настроены, были созданы, и поэтому нам пришлось и в них тоже встраиваться. Поэтому, да, конечно, хэш на токене считать более безопасно. Вот. Плюс я еще хотел сказать, что наши флагманские устройства, это RUTOKEN CP2.0 Touch и RUTOKEN CP2.0 Flash, они позволяют очень-очень быстро хэш считать на токене. То есть там скорость хэширования доходит до, сейчас бы не соврать, по-моему, до 230 мегабит в секунду. Это очень много. Позволяет мегабайтные файлы хэшировать так, чтобы при этом не нужно было отойти от компьютера и пить чай. Сергей спрашивает, вариант Bluetooth токена может ли оснащаться тач-кнопкой? Вы знаете, Сергей, мы вот этот вопрос рассматриваем в данный момент, мы думаем о том, как бы нам ROTOKEN CP Bluetooth тоже оснащить, оснастить вот этим тач-функциональностью. Вот. Спасибо за вопрос, я, к сожалению, на него ответить пока не могу. Точнее, я могу ответить так, что несмотря на то, что на Bluetooth-токене кнопка есть, она пока не поддерживает вот эту операцию подтверждения. Вот. О том, чтобы сделать в, этой, в этом токене операцию подтверждения или нет, мы сейчас думаем. Спасибо вам большое за хороший вопрос. Вот Я очень извиняюсь, что я пока не могу на него ответить. Реально ли в нам, как у C, работающему давно, получить на тест бесплатно один ROTOKEN FLASH на минимальном познакомиться с функционалом? Игорь, конечно, да. У нас на сайте есть кнопка «Заказать демокомплект». Так вот, этот демокомплект, он по большей части высылается бесплатно. То есть, если мы видим, что вы наш партнер, что вы давно с нами, конечно, мы вышли вам его бесплатно. Поэтому, Нажмите на кнопку «Заказать демокомплект» и напишите в примечаниях, что вы хотите получить. Соответственно, получите. Спасибо за вопрос. Какой предельный размер файла? Он ведь на токен должен попасть сначала. Александр, нет предельного размера файла, потому что токен хэширует поточно. То есть и файл может попадать на токен частями, и, соответственно, сам токен хэширует частями. Ну, просто посмотрите, как устроен алгоритм хэширования, это блочный алгоритм, он хэширует один блок за другим. Один блок, там, либо 256 бит, либо 512 бит, соответственно, вы просто делите любой файл на какое-то конечное количество вот таких блоков, а сколько этих блоков будет, абсолютно не важно. Ну, то есть важно только с точки зрения производительности, то, что там миллиард блоков будет очень долго хэшироваться, а там 100, 200, там 300 блоков, 1000 блоков – прохэшируется за более-менее приемлемое время. Поэтому не нужно на токен сначала этот файл сначала запихивать. Он может прохэшироваться по точным режимам. Александр спрашивает, в ЗДК есть описание функции работы с журналом? Да, конечно, конечно. Именно вот по той ссылке, которая в презентации, там есть описание работы с журналом. Там про пин-пад правда, написано, но ничего страшного. В пинпаде просто самый функциональный журнал из всех токенов. На токен, на, ну, в пинпаде, потому что пинпад более функциональный. вот. А в токенах он попроще, но примерно такой же. То есть там в API довольно все понятно, как это все работает. Так что читайте. Если будут вопросы, вы можете задавать их мне. Вот, Я специально оставил... Последний слайд. Тут моя электронная почта. Тут есть отдел электронная почта отдел продаж и технической поддержки. Если у вас возникают технические вопросы, то пожалуйста, пожалуйста, задавайте их. Вот. Спасибо. Все, господа, прощаюсь. До новых встреч.